Лучшие люди древности, следовавшие пути, достигали невообразимых, удивительных результатов, глубину которых невозможно постичь. Лишь тот, кто не стремится постичь, лучше всех ощутит глубину моих слов. Говорю тебе, будь ровным и спокойным, словно переправляешься через реку зимой. Будь внимательным и осмотрительным, как если бы со всех сторон тебя окружали опасности. Соблюдай такое достоинство, которое подобает путнику, обретшему лишь временный приют. Будь раскрытым во мне, подобно замерзшему озеру, которое начало освобождаться от альда. Будь простым и естественным, подобно самой природе. Будь пустым и открытым. Подобно долине в горах. Будь сокрытым и непредсказуемым, Подобно вещи, окутанной туманом. Будучи непредсказуемым, Оставайся трезвым, Успокоив свой ум, обретешь ясность духа. Помни о своей цели, будь терпелив. Ведь изменения — это то, что приходит не сразу, Но как бы само собой. Тот, кто придерживается этого пути, не стремиться к избытку. Лишь тот, кто не стремится к избытку, сможет стать несведущим подобно ребенку и уже не желать никаких новых свершений».